Всем привет, на связи мистер офисер и мы продолжаем играть в игру Shadow of the Tomb Raider. Мы проникли с вами в храм в прошлый раз и нашли там тайный вход, тайное местечко, в которое протиснулись и оказалось, что это не конец. Мы вышли с храма с другой стороны и увидели, что Тринити куда-то направились какой-то храм, тоже что-то взорвали и... Как бы шли-шли своей тропкой, нашли врага, обстреляли его, пошли дальше, опять обстреляли. И вот до какой-то нефтяной скважины мы добрались. Ну и, собственно, сегодня, я полагаю, мы пройдем эту нефтяную скважину и двинемся дальше к храму, где у нас враг в виде тринити. Итак, разбегаемся, тут цепляемся. И нам сразу же предлагают спуститься по веревке. Ну, я, конечно же, не откажусь от этого. Раз нам предлагают, почему бы и не спуститься. Так, путь живых, значит, у нас называется это местечко. Так. Здесь ну. была бойня. Что случилось? Так, патрошки я не могу взять. Может быть, что-то другое могу, нет. Так, пестик берем. Обязательно. Патроны нельзя. Значит, можно вот эту взять, наверное, штуку. Конечно. Так, ящик у нас с потрясающими материалами. Так, здесь опять же потрошки, потрошки. ящичек Блин, прикольное место. Так, нарисованы по красоте. О, и тут у нас изучение храма. А что раскопка храма Короче, жизни? Возможно найден вход в храм на Экскаваторы уже отправлены. Нифига себе. То есть вот так, да? Я тут должен все потихоньку ковырять, и они, значит, на экскаваторах. Ну, это нечестно, я вам так скажу. Так, ну, я, как видите, осматриваюсь, пытаюсь что-нибудь тут найти такое скрытное. О, о, о! Так. А, это у нас карта архивариуса была. Шикарно, шикарно, спасибо за карту. Я очень рад. И тут у нас какая-то точечка, да? Ага, теперь нам говорят идите сюда. Окей. Так. И здесь мы вот ничего не видим такого. Ну давайте, давайте пилить сюда. Так, а тут у нас все в огне, да? Так, о Так, ну-ка. Ага, урон пошел по нам. Ну, давайте следуем. Что здесь у нас, Лара? Здесь у нас храм жизни. От смерти к жизни, от новолуния к полнолунию, этот храм служит вместилищем серебряного ларца. Ммм. Окей. Так, я пытаюсь что-нибудь вкусное найти, но вкуснятины вкуснятина мне только снится Так, о, -о, -о, -о смотрите, какая рожица Лена, интересная я внутри храма. Мы тут тоже кое-что нашли Какие-то цифры, сейчас их расчищу Угу, цифры ты там нашел, да? Интересно А зачем они мне нужны, эти цифры? Так, оо, мы тут можем что-то вращать, да? Эти Будь вороты живы. управляют колоннами. Надо повернуть, чтоб символы совпали. Вороты. Пипец, блин, перевод. Так. Цифра на колоннах а. это первая половина каких-то дат. Ишь чель слева. Чак чель справа. Честно, я не знаю, какие даты нужны. Ну, давайте просто крутить. О, как. О, как. О, как мостик. Так, держимся. А здесь мы можем нажать тоже. А, вон как. Так. Ига себе. Сюда мы можем зайти, да? Фига себе, ты, Ларка, можешь прыгать. Так, я совершенно не представляю, что значит вот это все, что здесь нарисовано. Какая-то лягуха, кулак с птицей или что это? Расскажите мне, что это в комментариях, что это за картинки. Вот понятно, циферки 4, 1, 3. Какие-то монетки, цифра 3 опять. What the fuck? Да чтоб тебя... Что тут происходит? Все рушится. Так. Тут, наверное, нам сюда вообще. Ох, ё -мо! А, им вообще пофигу. Офигеть, тут змеек. И вот эту хрень нам надо открыть. Ну давайте вращать вот эту штуку. Я так полагаю, оно будет все так же, как и с той. Так. Ну, наконец-то. Наконец-то мы что-то там навращали. Так, и тут у нас тоже, да? Вот аккуратно. Надо быть, а то начнется всё рушиться. Так. Ага. И... И здесь у нас подобная фигня. Но здесь уже три монетки. И здесь циферки нету. А может быть даже смотрите здесь получается 4 нижние подчеркивание может быть это 5 а здесь 4 эм, даже не знаю как на самом деле так на всякий случай прыгнем о, -о, -о, -о, -о, -о, -о. отлично у нас мост Надо, сложился на колоннах совпали с символами на стене так символы на колоннах символ на, на колон совпали с символами на стене так Ну, рандомно крутить, конечно, можно Давайте попробуем Ай-яй-яй Офигеть Я понял Так Ну что, будем проверять Значит, символы Должны быть здесь. Рука и лягуха, да? О, тут, смотрите, тоже какая-то лягуха. Во! Это прям вот так и выглядит. Короче, какая-то башка, и тут какая-то типа, я не знаю, мячик. Дайте попытаемся так сделать. Так, ешечка. А, подождите. Подождите. Подождите. Эм. Надо, чтобы символы на колоннах совпали с символами на стене. Так, если мы крутонем... Как мы можем... Так, короче, здесь получается 4, 1 и... Надо, чтобы символы на колоннах совпали с символами на стене. Так, С нажмем. Это получается даже 5, 1 и... 5, 1 и 3 надо поставить, да? Так, о, мы, кстати, так и сделали. Нифига себе. Вот это да. Так, а здесь у нас, аккуратненько, значит, 5-1 и черточка. И как нам тут 5 сделать? Эм, а может быть здесь монетка должна быть? Стоп. Не понял. У нас все само остановилось. чтобы символы на колоннах совпали с символами на стене. Так, ну смотрите, 3 и монетки. А здесь получается 5, 1, 3. Вроде как так. Да, вот у нас. Ну, здесь что-то не совпадает, ничего, но я надеюсь. Все так. У нас есть шанс проверить нашу точку зрения. Бежим! Фью. Так. Еще Стоп. одна дверь. Неужели еще не все? Елки! Подождите, тут еще одна штука появилась. Нифига себе. Так, ну опять нам надо, да, чтоб все это дело совпало. Ох, елки. Надо, чтобы символы на колоннах совпали с символами на стене. Вопрос, теперь мне какой символ то лепить? Здесь ведь ничего нету. Здесь монетка. Так, ну окей, давайте здесь монетку поставим. Так, монетка есть. Здесь я даже не представляю, что нужно поставить. Давайте покрутим, может быть здесь насларк автоматом что-то выберет, как в прошлый раз. Блин, ну это дурдом, конечно. О, да ладно, а с чего ты решила, что здесь нужно какую-то вот эту черточку взять? Тут ведь совершенно ничего нету. Странное решение, но ладно. А, может быть ты отсюда взяла? 5-1, 5 и черточка. 5-1. О, стоп, стоп, стоп. В натуре, смотрите. У нас получается 4 ромбика, да? И здесь типа 5-1. Фиг знает чё и черточка. 5-1. Фиг знает что чё, и чёрточка. Фига себе. Так, тут я не знаю. Может быть стоит сейчас обратно бежать? Так, Эй, э, как успехи? Фу. Тут неполная дата и изображение Чельчель. Тайк, еще. Ишчель. Кажется, левую дату я где-то видела. Фото из Косумеля. Может, это ответ? Так, нажмите тап. В долгом календаре мая у всех дат по 5 чисел. Вот это число повреждено. Оно похоже на 13. Но если на самом деле это 8 разница составит две лет и тогда созвездия будут располагаться совсем по-другому таким образом звездная дорога ведет на запад в перу лежите угу. в поисках скрытой информации Ой, блин. да ну и чё но дату в мексике надо взглянуть на снимок так, давайте искать... Чтобы обнаружить спрятанный город, иди на юг вдоль побережья. Это... Одинок. Сфотографированный. Где мне искать твои фотографии? но у звездом говорили смотреть этот кинжал ключ чак... понятно Здесь фотография типа четверочку В поставить всех дат по 5 чисел вот это число повреждено оно похоже на 13 но если на самом деле это 8 то разница составит две лет и тогда созвездия будут располагаться совсем по-другому таким образом да ладно, понятно, что ничего не понятно. Так, нам нужно нижнюю хрень сделать. И.. Честно, я не представляю. О, если так смотреть, то смотрите глаз, морды, клоуны. И тут змея. Фото из косумеля. Может это ответ? Фото из косумеля? В Лара Так. В эту кан. Да куда, ж ты? Это. Хм. Чё-то я не вижу у себя фото касумели. Ко... Так, ладно. Знаете, что это будет сейчас называться? Даже не знаю, как это назвать-то. Так, здесь почему-то два. Не знаю, сколько должно быть, но мы сейчас рискуем просто взять и упасть. Фото из Косумеля. Может, это ответ... Спасибо, спасибо за подсказки, которых, как бы, нету. Эй. Так. Единичка, да, была последняя у нас? Вы понимаете, что сейчас может быть? Фото из Косумеля. Может, это ответ честно я боюсь что-то выбирать очень боюсь так ну типа пускай будет бред конечно да черточка Единственная вот эта фигня, типа три черточка. Ну, давайте пробовать. Так. Здесь, собственно, надо троечку выбрать. Фото из Косумеля. Может, это ответ? А, хотя, подождите, а если мы... Две тройки и черточку выберем там и там... У нас же другого выхода нету. Так. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Блин, дурацкие загадки. А чё нету три черточки? Может, это ответ? Да ладно вы серьезно? Так, тогда чё получается? Здесь придется просто три этих выбирать клапка Которых нету, да? трендец Так, трендец полный, честный. А, так, три черточка. О, так сказать, да может, успокойся так, ты. Может быть, и ответа, а может быть, и нет. Четыре черточка, одна. черточка 1 потом три потом черта фото из косумели может это ответ а вот кстати вот он ответ был вот он ответ честно я не знаю что тут может быть и я не знаю что сейчас будет то есть мы можем сейчас просто взять и упасть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 Всё, Фото может, это ответ? может ответа, может быть нет. Я надеюсь, это все не закроется. Отлично. А че получается, тут можем вот стоять, да? Так вот хоп и ну я даже не знаю что это за фото из косумеля может это ответ покойся ты успокойся видишь в чем дело вроде бы что-то крутим вертим а че крутим че вертим три черточки одна. Вот... В долгом календаре мая. Серьезно, я чисел. не понимаю. Вот это число повреждено. Оно похоже на 13. Но если на самом деле. Но если на самом деле. Дели, дели, дели, дели. Фото искосумели. Может это ответ? С Давай попробуем еще раз вот так вот поставить. 13 или 8, да? Yeah. Uh. Yeah. Так, ладно. Нам говорят 13 или 8, да? Фотоиску сумели. Может, это ответ? 3, 4. Что-то получается... 13. Типа 13, да? Фото из Косумеля. Может, это ответ? ты 13, 14. Либо 8, она сказала, Да. Если 8, то как мы можем это все набрать? А набрать мы можем, допустим, здесь... Же 11. Стоп. Так вот 11, к примеру, да? 11. Она сказала 13. И тут ничего нету, да? Так, три, один. Если три. то сумели. Может, это ответ? Там один, там один нету. 14 двенадцать, двенадцать. По-моему, денежки тут не было. Иона. Какая последняя цель? чак, -чак? И две точки Семь, Спасибо. Пиндец. Хо-хоу! Тринадцать, все таки тринадцать. Ну я бегу отсюда нафиг. у, -у, -у. Yeah. Есть. е Есть. дурдом -дур. ну и загадка так давайте посмотрим может где-то что-то от нас тут прячет нам дали возможность вкачать еще один навык что мы сделаем чутка попозже так здесь мы что-то еще нашли бог самоубийца и не запрещали самоубийство более того самоубийство считалось достойной альтернативой жизни поэтому человек покончивший с собой мог избежать подземного мира и сразу отправиться в рай, куда также попадали умершие другими достойными способами. В ходе жертвоприношения, в бою, во время родов и во время игры в мяч. В рай самоубийцу провожала и штаб, которую также называли «Женщина с веревкой. Она была богиней самоубийц, особенно тех, кто повесился, и изображалась в виде висящего в петле гниющего трупа. Спасибо за такую ценную информацию. Я просто...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 По ночам в деревню приходили пять баламов, ягуаров-хранителей. Четверо баламов вставали по углам рядом с кантунами, а пятый, самый маленький, командовал ими в бою со злыми демонами и призраками. Нормально. Ягуары-хранители, это, конечно, хорошо. Я думаю, в следующий раз тут начнется полная дичь. Я думаю, с полной дичи мы в следующий раз начнем. У нас тут какое-то свечение, сюда луча солнца, тут еще какая-то дырка есть, ну и тут вот такие вот красивые изваяния. Давайте реально на этом закончим и в следующий раз уже будем разгадывать следующие загадки. Ну а с вами был Фисверк. Если вам понравился сегодняшний видосик, сегодняшнее похождение лака, то обязательно подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Пишите комментарии, ставьте лайкусик и, конечно же, жмите на колокольчик. С вами был Фисверк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока.